Правильно, уву или оу -воу. Что это такое и как появилось? И как это повлияло на мир? Сейчас я все объясню. Пушистый зряв Я уверен, что вы не раз натыкались на эту копипасту в каких-нибудь чатах. Что такое копипаста? Все просто. Это когда мы копируем и вставляем что-то в чат снова и снова. Ну знаете, вот так. Так вот. Это копипаста, пародирующая как фури, так и прочие онлайн-субкультуры. Так как же правильно, УВУ или у Ответ такой: Это не важно! Кому-то нравится говорить УВУ, кому-то ОУ. А кто-то вообще произносит как O, WOW. Собственно, а почему бы и нет? И если вдруг до вас еще не дошло, это мордашка. И это мордашка с закрытыми глазами. И это, и это, и это, и это, и это. Ах, в общем, вы меня поняли. Но каково происхождение этого явления? Готовьте свои блокноты. Самое раннее известное его использование произошло 6 января 2013 года на сайте DeviantArt пользователем Cookie Muffin Fake. Вот, взгляните. О, воу, на чем это я работаю? Над обложкой фанфика. Это эксклюзивчик. Давайте оставим его в тайне. Вообще, эту мордашку в те годы достаточно активно использовали именно Фурии, поэтому дальше было больше. 24 июня 2015 года некий Минотаурус Про загрузил мем, мол, на котором изобразил двух Фурии, которые решили поролить. Хе-хе, ты милашка, шляюсь вокруг и нюхаю тебя. Нюху нюхаю тебя сзади, напрыгиваю на тебя и замечаю какой-то выступ. У -у -у, что это? Ну а 2 июля 2015-го пользователь тамблера Monsters and Power запостил эту картинку с надписью «Кто это сделал?». Видимо, потому что оригинальный пост был недоступен. И что вы думаете? Да, этот пост очень развернулся. Вот так. А что же дальше? Теперь использование УВУ можно увидеть и у других субкультур, вроде анимешников и брони. Небольшое отступление! Спасибо этим ребятам за донат. Вы делаете мою мечту, а именно приобретение Фурсиута, еще ближе. Ты тоже можешь задонатить по ссылочке в описании. Люблю! Небольшое отступление закончилось. В общем, этот приятель по имени УВУ далеко зашел. Нет, серьезно! Вот вам и песни. Вот вам и ютуберы, которые говорят Увуу тысячу раз. Вот вам и море мемов. Вот вам и Уву текстур пак. Уву, даже есть на картах. Уву, Магазин мебели. Магазин Шоп. Не надо так! И конечно же, УВУ это неотъемлемая часть общения разных субкультур, особенно на нашем сервере Discord, где любому будут рады. Оставайтесь пушистыми!